Сегодня только и слышим вопрос, а где Господь? Почему Он допустил эту войну на Украине? Почему допускать, чтобы люди массово умирали? Почему Он допускает, чтобы не голодали? Чтобы не в конце концов страдали? А разве Он не хочет, чтобы был мир и проповедовалось Евангелие? Сегодня мы слышим от руководителей христианских союзов, что нужно молиться о мире, чтобы проповедовалось Евангелие. Мир – мир, а мира нет. Однажды к Иисусу пришли некоторые люди и спросили Его, Почему? За что? Неужели они были хуже остальных? За что случилось такое с этими людьми? Я думаю, все мы прекрасно знаем эту историю, но для тех, кто забыл эту историю, давайте ее прочитаем вновь. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешала с жертвами их. Иисус сказал им на это. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Я уверен в том, что вопрос Христа поставил этих людей врасплох. Все ждали услышать от Христа слова осуждения. Да, эти люди действительно были виновны. Действительно, они получили по своим заслугам. Так им и нужно. Но Иисус ответил не так. Послушайте, что Он сказал. «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Посмотрите, что сказал Христос. Они не были грешнее других людей. Представьте себе Христа, который говорил эти слова. Он вдруг делает неожиданный поворот. Он как бы разворачивается и говорит всем, «Если не покаетесь, все также погибнете». И здесь я хочу, чтобы мы остановились и задумались на минутку. Бог наказывает не столько за грехи, сколько за отсутствие должной реакции, то есть покаяния. Когда Давид согрешил в Версавии, Бог ждал как минимум 9 месяцев, пока не родился ребенок. Когда согрешил Сул, Бог ждал, что он раскается, и самое главное – исправится. Расплата за грех – смерть. Это действительно наказание. Но понимая характер Бога и что Он сделал для нас, мы сознаем и нашу ответственность также. Бог дал нам шанс, и этот шанс на минутку стоил Богу его сына. Наказание приходит, когда человек отвергает этот второй шанс, который Бог ему дал. Когда мы возвращаемся к этой истории, действительно ужасной истории, возникает вопрос. А что, разве Богу было противно их поклонению? Эти галилеяне совершали жертвоприношения в храме, а Пилат взял и Зверский их убил, так что смешал их кровь с жертвами, чтобы были на алтаре. Вроде бы поклонение Богу приятно. А за что? Ведь собирали себе на служение, было все прекрасно, хор пел, мы слушали. Это равносильно тому, чтобы во время церковного благослужения кто-то пришел и расстрелял всех прихожан. За что, Боже? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также же погибнете. Вдобавок к этому Христос дополняет эту истину еще одним примером. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. Сегодня, к сожалению, многие думают, что чем больше грех, тем больше наказания. Однако мы все доложим Богу. И Украина доложит Богу. Почему? Потому что Бог дал Украине свободу. Свободу для покаяния. Означает ли это, что Украина грешнее всех стран мира? Нет. Я повторяю снова, нет. Я хочу сделать на этом акцент. Нет, Украина не грешнее всех стран. Но это служит напоминанием, что весь мир погибнет таким образом, если не покаяться. Что действительно печально, мы знаем, что мир не раскается о своих грехах. Об этом свидетельствует нам Слово Божье. И далее в этой истории Иисус подкрепляет эту истину следующей притчи И сказал себе притчу, некто имел виноградник своим посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. Интересно, но Бог посадил смоковницу. Бог вложил это семя в свою церковь, в Украину. И Он ожидает от этого семени, что оно произрастет. И действительно, семя принялось и дало рост, дало листья. Ну, возможно, не больше. Люди приняли слово, но без покаяния. И знаете, здесь я хочу остановиться. Проблема современного христианства в том, что у нас очень поверхностное понимание того, что есть покаяние в принципе. Мы думаем, что покаяние – это молитва со слезами, после чего мы посещаем церковь раз в неделю, совершаем таинство, хлебопреломнение, и на этом наше христианство заканчивается. Но Иоанн Креститель ясно говорил, совершите достойный под покаяния. Покаяние совершается не внешне, а внутренне. Богу нужно не наше внешнее поклонение, а наши сердца. Покаяние означает полную перемену мышления. Покаяние совершается не обязательно перед всей церковью. Это просто зерковная традиция. Покаяние же – это твердое решение, что мы меняем свою жизнь, и дальше будем жить по новым принципам и правилам. Но что происходит, когда Бог не видит должной перемены, должного покаяния, должного изменения? Тогда происходит следующее. И сказал виноградарю, «Вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Если люди не принимают Слово Божие, если они отвергают Божью истину, к чему тогда Богу давать свободу? Кому много дано? С того что? С того много спросится. Украина была самая свободная страна в Европе по распространению Евангелия. В какой-то мере у нас в Украине здесь братья даже хвалились. Вот ничего нам не мешает распространять Евангелие. Мы должны это понять, Бог очень серьезно относится к своему слову. Его слово, как написано, не возвращается к нему чепно. Когда Иисус пришел на землю в первый свой раз, евреи его не приняли. Христос прекрасно понимал, каков будет конец этого отвержения. И вот в один момент, развернувшись, он увидел будущее Иерусалима. Он увидел его разрушение. За каждое непринятие Божьего слова следует Божья кара. Но он сказал ему в ответ, «Господи, наставь ее и на этот год, пока я копаю ее и обложу навозом, Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Смотрите, а ведь Божье наказание должно было прийти еще год тому назад. Но что сделал Господь? Бог хотел удостовериться, что мы действительно приносим плоды. Ведь дерево существует не просто ради того, чтобы давать листья, но чтобы давать плод. То, что мы приходим в Дом Божий, это просто показывать, что мы живы. Мы показываем, что это дерево имеет листочки. Но плоды мы показываем не в церкви. Плоды мы показываем дома в нашем служении пред Богом, в нашем измененном характере. Когда мы изучали книгу Даниила, нам попался интересный стих. «Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали глаза Его». Наблюдал Господь это бедствие. Он не хотел его навести. Он его оставил на самый конец. Здесь истина заключается в следующем. Если Бог приходит и не видит покаяния, что Он делает? Он наказывает. Он допускает такие страшные вещи. Мы можем винить сколько угодно карателей, сколько угодно агрессоров, сколько угодно людей или президентов, но корень проблемы в одном – непринятие Евангелия, непринятие Христа. И все же во всем этом, в том, что происходит в нашей стране, я вижу одно – Божью милость. Бог не дает, чтобы Украина была захвачена полностью. И это время для покаяния, это время для того, чтобы звучало Слово Божие. Судьба нашей страны зависит от всех украинцев. В какой-то степени ситуация, в которой мы находимся, части похожа на ситуацию города Дневий, столицы Сирийской империи. Все покаялись, и Бог не навел бедствие, о котором он говорил. Поверьте, я был во многих церквях Украины, да, в Украине много христиан, да, в Украине много праведников, да, в Украине много церквей, и много служений. Но видя ту свободу, которую Бог дам, дал, и здесь же такую пассивность и равнодушие большей массы верующих людей, что в конце концов должно произойти, чтобы все проснулись? Ответ находится в словах Христа. Если не покаетесь, все также погибнет. Написано, что Бог много терпелив, Он милый, Бог не хочет наказывать. Он долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Это его милость, это терпение Христа. Будем молиться в первую очередь за наших президентов и за всех депутатов. В данный момент и России, и Украины управляют нечестивые цари. Нечестивые по самым скромным оценкам Библии. Они принимают неугодные Богу законы. Курс, который они взяли, это курс на самоуничтожение. И только один Бог может нас всех спасти. Будем молиться и будем бодрствовать потому что этого хочет наш Спаситель Иисус Христос.